Всем привет! Сегодня я снимаю второе видео курса на Бат. В прошлом видео мы создали вот это. Вот что мы создали. Объясняю. Когда мы нажимаем а, один, говоря мы то есть я привет, робот привет, два, пока, мы говорим, и робот пока. Нажимаем любую клавишу, и у нас работает, ну типа завершается. Простите вот этот вход, ну то есть я это выложу туда, в описании когда наберется там пускай три лайка хотя нет три лайка жирно два лайка хватит я выпишу вот этот код сегодня мы создадим какой-то тип вируса. Но сначала эм, простой. Вы узнаете подробности на прошлой серии в первом видео. Ну, я напишу не до Вирусы создадим. Пакет Нихала Муздов создается. Хотите? Ну и пусть будет вирус номер один. Номер один. А так. Открываем его. Больше не существует? -то? Нет. Ну не удерживать М -м -м. Мне это не надо. Как же пишем собака эхо-офф? эхо Я говорю. Некоторые говорят собака эхо Давайте познакомимся с новой командой Тайтл. Тайтл, это заголовок как заголовок окна. Ну, как тут. То есть, ну, допустим, блокнот. Тут написано, у меня акилпад. Тут написано акилпад, это то же самое, то что и титул. Ну, пишем, нет, а, допустим, вирус. Паузу поставим и посмотрим вирус. Но, если у вас надпад на плюс-плюс, нажмите настройки. А, Где-то тут новый документ. Не АНСИ, а вот ОМ866. Я рекомендую эту кодировку, она в командной строке поддерживает много всего. Синтексис по умолчанию я, я не ставлю, хотя можно HTML, но я все-таки лучше поставлю, один. Ассоциация файлов, ну можно в автозавершении. поставить вот это я сделаю видео как установить на плюс плюс я его удалю полностью и скачаю опять ладно мы познакомились с командой title, title. ну то есть название я поставлю на русском потому что позволяю себе это ну, у меня тут скорее всего кодировка ANSI. Ее в кириллицу и ОМ 866. Продолжаем. И тут иногда может выходить это. Давайте посмотрим, выйдет ли сейчас. Иногда она выходит. Ну вот, вирус. Почему-то стало это. Но давайте сейчас кодировки, кириллица и ОМ866. И вот теперь этого не происходит. Давайте посмотрим. Тут тоже отображается. Давайте сделаем что-то наподобие ОС. Первое, что мы сделаем... А, ну точно, мы же вирус разрабатываем. А, ну мы сделаем такой прикол. Ну, не прикол, а... Это нельзя назвать УЭСкой на БАТ. На БАТ нельзя сделать УЭС. УЭСки делают на языках, как Паскаль. Паскаль, если вы хотите делать УЭСки, изучать эти языки. Ну, и тут такие-то. Первое, что можно, это старт. Писать это такая очень банальная комбинация допустим интернет эксплор это и -E -E -E -E запускаем и у нас откроется сейчас должен интернет экспорта у меня виртуалка ну не очень мощная поэтому как видите, открылось. Но только лагает, вот. А, бы это завершить. Завершить. У меня не работает. А, процесс Хакер 2. А, а вот значит как. Ладно, продолжим. Можно сделать цикл. Но я сделаю цикл из командных строк, Хотя лучше я сделаю цикл из калькулятора. Чтобы запись не вылетела и мне не при пришлось запускать виртуальную машину. Поскольку у меня нету бандикута, если что, чтобы склеить видео. Ну, допустим, один цикл. Хотя лучше просто сделаю кучу. Я поставлю. Вот и я закончил. 20 тысяч Я боюсь, что комп этого даже залагает. Но я рискну. И тут открывается командная строка и кучу калькуляторов. Вот. Но есть та штука, как процесс Хакер 2 на всякий случай. Оптимизация приложения, ошибка. У 28 мегабайт оперативной памяти. Тут просто все калькуляторы, наверное, еще стартуют. А мне нельзя нажимать Alt+F4, потому что Ну, вот я избавился, я избавился от этого всего. Тут у меня бандитка, папка открыт. Так, просто баба. Но, есть еще и пожестче команда, она называется... Эм, Ладно, об этой команде я сейчас не буду э, говорить, потому что она очень жесткая. Давайте лучше э, напишем тут. Э, ну, есть команда э, Message. Message. Может не работать на современных ОЭС. Не знаю. Ну вот, допустим, привет. Привет. запускаем, и у нас должно высветиться привет. И вот привет. Ну, можно так много раз, но все равно оно не закроется. Я еще, может, запущу уроки по VBS, но сначала батники. И, может, будем немного изучать вместе с этим и то, и то. Возможно, сейчас пропал звук. У этой вертолки постоянно звук пропадает Не знаю почему. Ну, короче, пропал звук. Короче, вот сколько калькуляторов, и они работают в фоновом режиме. Все. Процесс хакер поможет избавиться. Может из-за этого сейчас нету звука? Давайте попробуем. Нет, походу у меня будет такая не будет звука до конца этого ролика. Какая есть еще программа? А, ну тут можно сделать, есть такая штука, ну, мы изучали это в прошлом видео, и если мы видим процент в процент и рандом, тогда посмотрите, что будет. Нужна пауза, но угадайте, что будет. Будет э, рандомное число, то есть можно э, взять, тут okay. поставить цикл, и сделать кучу раз рандом. Так, а, вот, э, и мы запускаем, но мы забыли про одну штучку. Которая будет устрашать э, это, допустим, Color 0. Как определиться тот цвет, который вам нужен? Командная строка. Далее вводим тут Kaur правую сторону и знак вопроса. Нажимаем это и получаем тут цвета. ноль это черный, один синий. Ну, вы можете так сделать. Можете тут посмотреть. Я вас тут... Все, посмотрели. Цвета, я закрываю это. Цвет Color 0 это зеленый текст, вот так вот. У вас будет по-другому, потому что в Windows XP вообще практически нет аэро. Ну а может его, ну вот это аэро, вот э, синий круг это аэро. Вот он. Э. Есть еще устрашающий вид, это 0C. Это ярко-красный, это будет устрашать. еще сильнее, можно сделать так, чтобы взять победный файл msdos, пусть он вот так называется, изменяем, и если тут сделать без пробелов и кучу раз, ну, сделать э, цикл и сделать название этого, ну, то мы получим что оно будет э, кучу раз открываться ну и будет вот весь экран в этих штуках это будет еще больше устрашать пользователя можете посмотреть вот что бы вы бы подумали если бы у вас вот такие включайте компьютер свой, и у вас вот это было. Наверное, бы, и бы, вам было бы страшно. Немного, если бы ночь. Но есть еще такая штука, как Time и Дата. В плюс есть поиск, замена, рандом. Я напишу, и заменить на. Тайм заменить все и тут тоже пишу тайм далее и мы видим то что показывается время текущее можно так сделать э, э, таймер как сделать таймер это очень легко Но таймер как сделать я покажу в следующем видео, наверное. Хотя если успею. Ладно, все.